Какие-то интересные изображения нам попались по дороге, а? смотри-ка, что это такое может значить. Пока шли на место дислокации, увидели вот такие вот интересные изображения. Да. Явно ручная работа на столбах, на старом заборе советского времени. А там, смотри, дик. Да, лик луны. Да, смотри. их всего две, я так понимаю. Древние капища. У кого есть какие варианты, пишите в комментариях, что это может быть, кто это здесь установил и зачем самое главное. Ребята, смотрите, только два столба. А туда еще какое количество столбов, и ни на одном больше нет этих символов. Пим-пим-пим, еще монет. Ползал раком от такой находки. Ух ты, ух ты, ух ты. Все, смотри, какая интересная штука она вылезла из земли. Подсвечник, что ли? Что-то такое. Такую находку я вообще не ожидал здесь увидеть. Колышек от палатки советский. Вот он. и какой. А ты откуда знаешь, что это колышек от палатки? Ну, раньше мы это в школе даже палатки ставили, такие колышки были. А палатки были у нас советские. 10. Палатку ставили, видео. Вот сигнал даже прозвучал. Можно определить, в каком году стояла эта палатка, потому что мы монетку нашли. <звы> Если поздняя, то значит столько долго этого времени выспалось из кармана. Да, поздняя, смотри-ка, точно. Так, какой год? 61 первый. Здесь же и пьянствовали, бутылку оставили. Здесь же ели консервы, бросали. Вот. Еще и курили, баловались сигаретами. В общем, занимались нехорошими делами. Вот на место пикника нарвались мы посреди леса. Ой, как поле. Я с пиннем был. опять а, ножичек, смотри. Опять ножичек. Вот. Не, 35-й не может быть. 35-й таких уже не было. 33-й год. 20 копеек. Щитовик. Ой, какой красавчик Да. Пим-пим-пим. <связать> Еще монет. Давай смотреть, не Что это за монеты? Так. Интересно. 10 копеек, а уже рамочник, смотри -ка. Сейчас потрем маленько, испортим ее, и вам покажем. Сейчас сердечки сжались у Какой год? 48 46 Волк говорит, что он сам на себя это повесил. Может, мы снимем это? А? Может быть, мы снимем эту новогоднюю гирлянду? Может, это не... Или это антенна специальная, улавливающая? Сигналы. Это вот, помогает, Только что нашли. На всякий случай я снимаю. А вдруг чего-то значит? А вдруг чего-то стоит? Да ходим по бой раком раком реком. Ну, допустим, раком мы еще не ходим. Ну, скоро пойдем. Вот примерно так. Конец дня. Вот Ползал раком от такой находки.